Стихотворение Татьяны Дрыгиной, Которую я очень люблю. И в каждый концерт стремлюсь Новые ее стихи и песни внести, Потому что у нее их так много, И мы так интересно стали с дочкой делиться ее стихами. И сегодня прозвучат еще песни на ее стихи. Татьяна Дрыгина. Как стало расставаться тяжело, Пока минуты тянется немая, мне кажется, что пальцы разнимая, теряя навсегда твое тепло. Как стало расставаться тяжело, под вот камыши в поклоне изогнуться, И нужно оторваться, оттолкнуться. В густую воду погрузить весло, А вдруг земли едва заметный сдвиг. А вдруг полны надеждами благими, Мы, встретившись, окажемся другими. Спустя один непоправимый миг.